Сегодня на конгрессе рестораторов ТОП-100 Наши партнеры и мы предоставили оборудование Apache Huracan Для того, чтобы наши гости были довольны и кушали очень вкусные блюда, приготовленные на этом оборудовании Apache предлагает такое оборудование, как для пиц, это пицца-печи, тестомесы, мясорубки, слайсеры очень хорошее качество, также очень хорошо пользуется спросом и Хуракан, так как в торговом сегменте оно находится, как бы цена совпадает качеством. Сегодня Альфа Бизнес предоставила печь бренда Апач для того, чтобы приготовить самую вкусную, изумительную пиццу для гостей Конгресса ресторатов ТОП-100.